Когда во сне тебе приснится кто-то. Вот давай, мы ну, пофантазируем. Представь себе, есть мальчик такой. Ну да, ты рисуй так, просто рисуй. Который лежит на ну, кровать не рисует. Кровать. Да. Ну, как твоя, что похоже. Ну так. Примерно, чтобы схема была. Так. Отлично. О, он тут там лежит. Нарисует под, под одеялом. Мы его будем сопровождать сейчас. Отлично. И одеяло на него там. Или он без одеяла спит, я не знаю, как ты спишь? Под одеялом или без одеяла? Под одеялом. Хорошо. То есть он спит под одеялом. На подушке, отлично. Ну, вот он начинает спать. Как в комиксах, знаешь, из головы такое облачко. И он начинает видеть. Давай придумать. Для него самую страшную идею придумать. Какие только возможно только в голову может прийти. Интересно. Да, самую страшную, которую вот мы ему сейчас как бы, предоставим. Уже после такого, чтобы для него все остальное казалось, ну что это мелочи потом будет. Чтобы он потом говорил, я не такое видал Представляешь? Ну-ка давай. Так. Так. Отлично. Как мы его назовем? Не знаю. Хорошее имя ему надо дать, чтобы оно звучало. Так. Отлично. Ну я вижу. Сколько ему лет? Не знаю. Ну примерно, мы же создаем такой образ настоящий наверное, если монстр, тогда пусть старый какой-нибудь, ну, ну отлично, напиши, но ну, он говорит, мне сто лет, голос да? Мне сто лет, да, а? я ж правильно озвучиваю, мне сто лет, да? хочу копить, а он говорит ему. Хочешь котлет? Хе -хе -хе. Как тебе идея? Ну, диалог начался. Он раз проснулся, представляешь, он во сне как будто спит, но как будто раз и проснулся. И увидел его. Он говорит, хочешь котлет? Нормально? же. Как тебе идея? Ну, он же с ножиком, значит, он мясо хочет. Ну, он сообразил, говорит, хочешь котлет? Ну, он не растерялся просто. правильно? Вот, ну, а потом мы спросили, слушай, вот этому парню сколько лет? Десять лет. Ну, точно, десять лет. Не десять лет. А он его спрашивает, а какой ты был, когда тебе было 10 лет? Он его спрашивал. Нарисовал его, тебе, когда ему было десять лет. Там вот. Чего он сказал ему, что ему десять лет с ним? Просто интересно, как это... Он же был тоже мальчиком, да, таким? Нормальный mm -hmm. вроде, А потом раз и... А как... ему мальчики снялись. Это был парень? Да. В каком виде? Как? Как спальня? Как? как? тогда как будто что? Ну, спят на кровати как. И что? И все. И ему снится монстр, а монстр снится как спят мальчик. Так, а это же для него какой интерес? Он что хочет? Зачем у мальчика 10 лет? Здесь лет обычно как парни. Ну и тогда мальчик, а рядом с ним какой-нибудь страшный монстр стоит. Другой монстр? Да. То есть его, проблема, его. его проблема, что он, на него повлиял его монстр. Так что? И он превратился тоже в монстра. Из-за того монстра. Точно? А если того монстра не было, он бы вырос нормальным парнем, да? получается. И как обидно, правда? Да. Так давай его научим тогда. Мы ему скажем, слушай, тебе снится твой монстр. Так мы тебя научим, что с ним, как, как его нейтрализовать, как идея. И он согласится? Да. Ты думаешь? Да. Он скажет, ну, интересная идея. И он скажет, слушай, я всю жизнь, я всю жизнь кого-то, на ком-то свое зло вымещал, да? И я даже не осознавал, что, оказывается, можно по-другому быть. Зачем я того монстра напугался? Да? Значит, он, получается, что он всю жизнь страдал, что ли? Не ну, получается, да. Ну, хорошо, тогда мы ему скажем... Вернись, когда тебе было 10 лет. Обратно. Превратись. И мы тебе предоставим все, чтобы стать нормальным человеком, как и ты. Ну, мы его спросим, в чем ты нуждаешься? Что он ответил? Если ну, ну, не, снились, не в то время ну, не снились мой ну, с ней хорошая, с ней. А он вот точно так же будет говорить со своим монстром, которому тоже что-то там с ним и Точно. Ну, да. И тот монстр научиться что делать? Водить машину, например. Если у тебя столько энергии, скажем, ну ты тогда участвуй в автогонках, точно. Будешь первые места занимать и будешь не монстром, а чемпионом, правда, Автогонах. А если тебе нравится стрелять, например, да? так ты иди, значит, научись стрелять. И есть как это, знаешь, на лыжах они бегают. Mm -hmm. По yeah, yeah. Будешь тоже чемпионом. Правильно? Есть же куча раскладов для этих монстров. Точно? Чтобы они не монстрами стали, а чемпионами, как идея. Mm -hmm. Нормально? Он нам поверит? Да. Mm -hmm. yeah. Отлично. Ну что, мы ему тогда ловушку устроим, будем ждать его во сне, когда он появится. И ты думаешь, он уже не появится? Вот представь себе, он нас выслушал, да? Вот. Все сделал, как мы ему посоветуем. И обратно развиться. Представь себе, как он растет, растет, что-то там делает, занимается. И кто он? В итоге, в другом моменте. Ну, Кого он вырос? Он, ну, он ну, хорошим... Интересно, Денький. что бы? Что бы ты ему? Чем бы ты его наделил? Кем бы он стал? Ученым каким-нибудь. Нормально же? Как для него. Ну, да, ну, представь себе, ты заснул. И тебе приходит странный, не монстр, а какой-то другой. Кто такой? Я его спрашиваю. Ты кто? Он писает, закрой глаза, например. Раз, он, он приходит к тебе, например. И другой уже какой-то. Не такой, как мы его видели, Он какой-то уже ученый странный, да? И ты его спрашиваю. Ты же его не узнал, на чем? Спрашиваю, а ты кто? Я другого ждал. Я же, скажи, ждал монстра, правда? А пришел такой раз ученый, и ты говоришь, а ты кто? Он говорит, да я же твой монстр, когда-то был. Ну сейчас ты все нормально, а ты спрашиваешь, как у тебя? Все нормально? Он тебе говорит, ну, как видишь. Так ты скажешь, ну, давай тогда, раз мне удалось так, раз нам удалось так тебе, как говорится, помочь. Ну, подружимся, может быть, тогда уже. Что он ответит? Он, ну, наверное, не согласится Не, не наверно. ты его спрашиваешь по-настоящему Ну, согласится А он, может не согласиться? Почему? Нет причин, что не согласиться, Или есть причин? Нет ну, Нормально? То есть он что, улыбается что ли? Да. Как он там? Он что, сидит, стоит? Стоит Стоит? Улыбается? Он высокий? Да Тоже с бородой, да? Такой же нет. Нет? Уже без бороды, что ли? А, а какие вот цвета у него глаза? Красные. А что красный? Спроси. Чуть у тебя глаза красные? Ну, он не такая читал книг много. <свят> так ты ему скажи. Играл. а а да ты ему скажи. Скажи, прекращай играть в компьютер. А, он не играет, он же ученый, он пишет. Он же исследователь. Раньше, все равно да. это нагрузка, поэтому глаза краснеют, правильно? Вот. А в руке у него что, нож что ли? Или что-то другое? Нет. А что у него там? Пробирки. А, с пробирками пришел. А в пробирках что спроси? Что он скажет? Вода и соль. А, для опыта что ли? Наверное. Интересно. Ну, отлично. Ну, он тебе что-нибудь хочет сказать, Спасибо. Да нет, просто. Ну и ты муж, здоровья пожелай. Скажи, ну, здоровья тебе и хороших научных исследований, как вам? Нормально? Ну отлично, просто отлично.